Boy, у нас здесь братва. Я з рассвет на заряд ваш экраны. И сегодня я вам расскажу, как же все-таки фармить эту гребаную аю. А, вчера, как вы знаете, вышла обнова. Теперь можно за эту самую аю. Как ее называют, Синяя плазма, синий сопли и так далее достать. Кучку реликов из прайм-хранилища. Делается это у торговца на базаре, который на Марсе. Но дроплистов до последнего не было, и. Никто толком вообще не разбирался, что к чему Как она вообще дропается Многие поняли, что фармится она как-то похожа на релики, которые достаются из прям хранилища, но Чтобы настолько Короче, алгоритм действует примерно такой Стопаем туда, где выдаются заказы Я начну с Деймоса, потому что на нем веселее всего дропается Я только что закончил заказ И мне выпало аж 4 куска Сразу топаем заказы И выбираем пятый уровень Сами видите Обычный дроп у нас будет только на первом уровне Поэтому мы его сразу отметаем И остается только три итама Обычный дроп у нас будет только на первом этапе Замечу Ну штука энда тоже никому не вредит В итоге в основном у нас будет валиться именно аем на других открытых локациях этот номер тоже работает, но в чуть меньшем виде, потому что и итемов чуть побольше и так далее. Но тоже с пятого уровня заказа и просто грёбаные тонны. В бездну ходить не советую, потому что дроп будет всего 6-7% с заказа. Бегать по захвату? Да, побыстрее, но тем не менее... Максимальный дроп там 13 что ли процентов. Касаемо того, кем ходить. Из оружия, наверное, я бы взял Огрис или Пенту. Как вариант. Ну, фульмин тоже будет ничего. Что касается фрейма, то Вуконг, либо Титания. Как по мне. ну у конечно, желателен АУК, чтобы быстро перемещаться. Я имею в виду близбритвокрыла. И можно спокойно раздавать сейчас даже прикола ради. Проверим, будет ли у меня такой же мощный дроп, как в прошлом забеге. С прошлого забега, с одного я вывез 4 куска АИ. Я уже думал, что... Ну, один-два куска вывезу, но нет. Везло как у утопленнику. Сейчас самое главное нам пройти несколько итераций. Вот то, что у меня сейчас в дропе. Наверное, сделаю перерывчик и вернусь уже, когда закончу заказ, чтобы вас не утомлять. Раз. Ая. Два Ая. С третьим этапом мне очень повезло, там выпала штука Эндо, но тем не менее. Ну и за пятый этап я получил редкую награду, а именно чертеж Кассуса, поэтому с АИ мне тоже не очень фортануло, но я думаю, я нормально так доказал, что в любом случае две АИ за один заказ. Причем наверняка неважно, на какой локации, я пробовал и в Цитусе, и в Долине, Две АИ более, чем реально вывозить одна, ну крайне редко. В основном две, а то и три. Ладно, погнал я на эвакуацию. А вам спасибо за просмотр. С вас Луис, подписка. И до свидания. И колокольчик пробейте, чтобы новое видео не пропустить.